Привет всем, в этом уроке я хотел бы сделать небольшое отступление и поговорить о тех, о том программном обеспечении, которое нам пригодится для создания HTML страниц. Можно, конечно, писать и в обычном блокноте, но это крайне неудобно. Потом, когда уже будут... Большие проекты, вы в этом убедитесь. Ну давайте вот, я подготовил и пользуюсь только вот, в принципе, двумя программами. Это Notepad++, ссылки все будут в описании на скачивание. Почему удобнее писать с помощью этих программ? То есть, как видно, есть подсветка синтаксиса. То есть что это такое? А, нужные слова, которые а, используются при создании а, HTML-страниц. То есть, а, ну, мы в следующих уроках будем изучать теги. А, эти теги будут у нас выделяться а, цветами. Ну давайте вот попробуем создать тег. То есть вот, как видно, он у нас выделился. Это так, мы с ним познакомимся в следующих уроках. Также давайте еще попробуем как-нибудь. Да, и как видно, есть у нас выбор. То есть вылазит вот такое окошечко. То есть это очень неудобно. Ну давайте вот. Выберем. А, так как а, вот это относится к PHP документу, поэтому оно не выделилось у нас. Это проект открытый, это PHP, поэтому не обращайте внимания. Это я для примера открыл. И следующую программу это. Такая вот программа, даже честно сказать, не знаю, как она называется. Искал по всей паутине э, такую программу. Она больше подходит, конечно, для э, PHP страниц. Но также есть большой функционал для HTML. С, больше, конечно, для HTML я советую Notepad. То есть вот этой вот пользоваться, конечно, удобнее, когда будем создавать. Э, PHP-движки. Э, ну, решать вам. Выбирайте любую из этих программ. Можете, конечно, создавать в блокноте, но думаю, урок через 2-3 вы поймете, что э, лучше, конечно, э, не париться с этим и скачать программу.